привет! Добро пожаловать в Академию Адмитат. И с вами снова я, Екатерина Васина, руководитель видеоконтента в Академии. Как вы знаете или еще нет, Адметат недавно выпустил новый инструмент Адметат Бот в Телеграм. И в этом видео я вам расскажу, что он умеет и как вообще им пользоваться. Поехали! Итак, первое, что нам нужно сделать, это открыть Телеграм и в поиске найти этот самый бот. Мы выбиваем Адметат Бот. И нам нужен вот этот фиолетовый слога Admitat. Нажимаем на кнопку «Старт», и вот нам сразу присылает список функций, которые он может выполнять. Это «Создать deeplink он также поддерживает «Admetat Lite». Вы можете ввести SUB-ID, добавить их к диплинку. Вы можете сразу создать несколько диплинг и также поддерживает AliExpress Hot Products, может проверить вашу партнерскую ссылку и вы можете поменять вашу площадку, но об этом я расскажу и покажу немножко позже. Итак, первое, что нам нужно сделать, это залогиниться в нашем личном кабинете Admitad, чтобы начать создавать партнерские ссылки. Мы автотематически попадаем на сайт Адмита, здесь вводим логин и наш пароль, нажимаем «Войти», и сейчас мы видим то, что бот прислал нам оповещение. Он очень мило с нами здоровается. Он автоматически выбирает одну из ваших рекламных площадок. Если вы хотите ее поменять, просто нажмите на Change Add Space и выберите ту, с которой вы хотите сейчас работать. Выбираем любую, другую, и все, мы готовы создавать диплетки. Кстати, забыла сказать самое большое преимущество этого инструмента. Вы можете быстро и просто создать диплинг с любого просто устройства, где у вас установлен Телеграм. Заходите, отправляете ссылку на товар и он на вам в ответ диплинг. Итак, открываем сайт абсолютно любого рекламодателя. Мы выбрали GearBest. Здесь мы выбрали первый попавшийся смартфон. Копируем ссылку на него и отправляем в ответ нашему боту. Он нам присылает ссылку, из которой он сделал диплинг и программу партнерскую, партнерской программы GearBest. Мы верим и доверяем, но проверяем. На всякий случай кликаем по ссылке и смотрим, что мы попадаем на страницу этого товара. Все прекрасно, все функционирует, диплинг действительно. Итак. Давайте дальше. А что будет, если я, допустим, скину ссылку на рекламодателя, к которому я не подключена, или вообще этого рекламодателя нет в каталоге Admetat? Все просто. Бот автоматически найдет этого рекламодателя в базе Admetat Lite и пришлет вам тоже партнерскую ссылку. Давайте проверим. Например, я точно уверена, что моя, партнерская, моя площадка она не подключена к этому рекламодателю. Я копирую ссылку на товар Macbook в магазине Restore и отправляю ее боту, и он находит ее в базе Admetat Lite и присылает мне партнерскую ссылку. Мы видим, что здесь DeepLink Light тоже можем ее проверить и по ней кликнуть. Все сработало, и мы попали на страницу этого товара. Что произойдет, если какой-то магазин вообще не подключен ни к Admitat, ни даже его нет в базе Admitat Lite? Да, такое сложно найти, но все-таки возможно. Мы нашли интернет-магазин, заходим туда, копируем ссылку и отправляем ее боту. В ответ он нам говорит, что, извините, такой партнерской программы нету. Итак, переходим к следующей функции. Бот может создавать несколько диплинков сразу. Давайте как раз скопируем ссылки на несколько товаров. Допустим, на этот. Вы можете это делать либо через пробел, либо через пробел вставлять ссылки, либо через Enter. Дальше скопируем на этот товар. И третью ссылку мы скопируем, допустим, опять на MacBook. Отлично, в том же порядке бот нам в ответ присылает дип-линки. Единственное, что стоит отметить, это то, что Telegram ограничивает число символов в одном сообщении, поэтому все-таки безграничное число ссылок не получится вставить. И еще одна функция, которую может выполнить Telegram-бот, это добавить субайди к диплинку. Давайте посмотрим, как это делается. Мы копируем ссылку на товар, допустим, это смартфон Xiaomi. Мы ее вставляем и через пробел пишем субайди. Всего их может быть максимум 4. Допустим, я пишу цвет, допустим, где размещаю, и еще, ну, пусть будет бренд. Нажимаю на Enter, отправляю ее боту, и мы видим то, что в наш диплинк он добавил три субиди, которые мы запросили. Это цвет, это источник трафика, и ну, здесь в нашем случае это еще и название бренда. И перейдем к самой последней функции этого бота. Мы копируем любую партнерскую ссылку, допустим, которую он нам до этого присылал, и отправляем ее боту. И сейчас бот проверяет то, что она функционирует корректно и все хорошо с нашей партнерской ссылкой. Мы здесь видим такую зеленую галочку, значит все в порядке. Если вы здесь увидите красный крестик вместо галочки, то это означает, что с вашей партнерской ссылкой что-то не так и зайдите в ваш личный кабинет веб на сайте Admitad и используйте инструмент тестер ссылок, он вам покажет, что не так с вашей партнерской ссылкой, почему она функционирует некорректно. Здесь вы также можете проверить не только те ссылки, которые создал AdmetatBot, вы можете спокойно проверять ссылки, которые вы до этого создавали в вашем личном кабинете Admetat, вы можете как и короткие ссылки проверять, так и длинные. И на этом все, если вы захотите Вспомнить все функции этого бота вы можете нажать вот на этот слэш. Здесь вы можете также опять поменять вашу площадку. Например, хочу работать с другой сейчас. Выбираю ее и могу начать с ней работать. Дальше я могу выйти из своего аккаунта и, допустим, перейти к другому аккаунту. И последнее я могу нажать на Skill Set, и он опять отобразит все функции, которые он выполняет. И на этом все. В этом видео мы рассмотрели, как функционирует бот и как вы можете им пользоваться. Если у вас остались еще какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите их в комментарии. Мы обязательно на них ответим. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Мы их очень любим. Вот здесь вот ниже вы можете это как раз и сделать. Всем спасибо, всем хорошего дня, всем пока!